Пройдет, выйдет год Год за годом слож Оторваться от суеты Бесконечного списка дел То не верил, то с высоты На себя еще не смотрел.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 Всем из нас дано право жить Только каждый решается Жизнь свою земле посвятить Пролетят года, пробегут И на самом закате